Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами поговорим о Авито и объявлениях на сайтах Цианах э, всяких интересных. Я не знаю как у вас, но в Краснодаре очень распространены объявления, фейковые объявления, которых на самом деле не существует. Очень часто и очень много можно встретить шикарную однокомнатную квартиру за полтора миллиона с шикарным ремонтом, который ремонт там на полтора миллиона и тянет. В некоторых случаях там. мебель из массива еще какие такие вещи да дом в центре города краснодара за два с половиной три миллиона рублей а когда звонишь по этому объявлению, выясняется что это проект всего не сам дом что его построят вам ну, на самом деле очень большое количество таких заловок. для какой цели в принципе делают люди а, такие объявления это делается с той целью чтобы вы позвонили в эту компанию и на это объявление вам в лучшем случае ответят в худшем случае вы будете звонить, звонок никто на звонок не ответит, а потом через день вам буквально перезвонят и уточняют по поводу того, что вы хотите купить квартиру в Краснодаре, и будут предлагать варианты абсолютно не те, которые вас заинтересовали, а реальные цены, которые на сегодняшний день существуют. Либо это будет уже предложение квартиры, которая находится в другом месте, не обязательно в центре города, а в другом микрорайоне. Либо недостроенная квартира. Таких тоже вариантов много. Поэтому будьте осторожны, не верьте всем объявлениям, которые существуют на таких порталах, как многие из наших рекламных.